Говорить, что полтора миллиона армян было убито, подверглось геноциду. Но должны же быть места, где можно найти захоронение хотя бы 10-20 из этих полтора миллионов убитых. То есть, если они убиты, то должны быть и захоронения. Приходите, покажите нам эти места, и мы раскопаем их. Студентка медицинского факультета из Москвы Татьяна Карамили работавшая медсестрой в Российском Красном Кресте, свидетельствует о насилиях, творимых армянами в отношении турков в 1917-1918 годах. 8 августа 1917 года я прибыла в Байбурт. Картина была ужасной. Армяне, бывшие под командой русских, творили ужасные, зверские жестокости по отношению к туркам в Байбурте и Испире. Армянские комитетчики по имени Аршак и Андраник своими кинжалами вырезали всех детей в доме для сирот, который находился под моим управлением. Изнасиловали молодых девушек, женщин. Еще на полпути убили большинство из 150 детей, которых взяли с собой, когда отходили из Байбурта. У одной женщины, после нескольких лет ожидания, родился сын, ее первенец. Враг отнял ребенка, который был еще в пеленках, схватил за голову и швырнул в потолок. Мозги ребенка прилипли к потолку, из разных мест приходили. Так же, как и вы. Смотрели на прилипшие к потолку мозги ребенка, на следы крови от его мозгов. Смотрели, писали что-то и уходили. В годы армянского гнета мне было 19 лет. 18-19 лет армяне создали организацию. В ней был генерал по имени Андраник. Организацию руководил он. Насилие начались в деревнях: Вылыджа, Аладжа, Амбонмахани, Типекеи, Дучу. В этих деревнях они натворили много зла. В разруми заключили бараки и убили 6-7 тысяч людей. Сначала обернули спину буйвола одеялом, затем полили его керосином, подожгли и пустили в синоваль. Буйвол топтался и убивал людей. Не перечесть все, что они натворили. Человек с ума сходит, когда вспоминает все это. Казиантеп – один из важных городов, где армяне и турки годами жили рядом, вплоть до 1918 года. Ужасные убийства впервые начались вслед за английской, а затем и за французской оккупациями. Было убито 7 тысяч турков, в том числе много детей. Город превратился в развалины, где даже в наши дни можно найти следы от пуль. Казиантеп до сих пор переживает эту боль. Вот памятник Шахинбею – который был убит в ходе сопротивления французам и армянам. Вот и памятник шехидам, поставленный в память о семи тысячах жертв. Во многих местах Саимбейли людей врезали как животных. Поступали настолько бесчеловечно, что в котлах варили грудных детей. И со словами «нати, кушайте» предлагали их матерям и отцам. Дикость, чего только не было. Насиловали женщин и девушек, уважаемых людей распяли на крестах. Ежедневно понемножку дирали с них кожу, уморяли людей голодом. Адана, Киликия, весь этот регион попадает в руки французов поскольку у французов не было достаточно военной силы. Они привели солдат из Северной Африки и созданы ими же армянский легион. Главой этой шайки был Андраник, убийца тысячи мусульман. Французы вооружали их, чтобы они служили у них в качестве солдат. И что сделали эти люди? Взяли оружие и с целью мести начали нападать на турецкие деревни. Резали, убивали. Убивали всех подряд, не разбирая женщин и детей. Франция приняла закон о геноциде. Французское государство явно не хотело замечать документы и донесения военных, имеющиеся в архивах французского генштаба и касающиеся оккупации Востока и Юго-Востока Турции за период с 1914 года по 1921 год. Франция, которая еще вчера привлекала армян сражаться на ее стороне, вроде забыла и действия армянских террористов, нападавших 24 сентября 1981 года на турецкое посольство в Париже а 15 июля 1983 года – на аэропорт Орли, в результате которых пострадали десятки людей. Интересно, принимая теперь законопроект о геноциде, чувствовала ли Франция какую-либо ответственность перед историей? В законодательном плане Франция признает геноцид, и она права в этом. Франция сделала это. Но вы сами тоже знаете – что на сегодня нельзя говорить о каком-либо обязывающем положении. Французский депутат утверждает, нельзя говорить о каком-либо обязывающем положении. И лучшим ответом ему являются слова армянина из Турции. Решение ли французского парламента, или решение американского конгресса? Кто выпишет рецепт? Кто наш врач? Армяне врачи для турков, а турки для армян. Для них нет других врачей, других лекарств и лекарей. Думаю, что искажение истории не выгодно никому. Поэтому я не был сторонником принятия закона подобной направленности. Ибо не законодательные акты предопределяют историю. Законы не могут судить историю. Мы не можем устраивать суд. Это не является решением суда. Аннувально рассматривать во французском национальном собрании вопрос, касающийся двух народов, которые не являются французами. Армяне и французы, похоже, забыли те черные страницы, которые они вписали в историю на земле Анатолии. Хотя в архивах Турции хранятся десятки тысяч документов, доказывающих обратное утверждение армян и французов. Если... Турецкое правительство официально признает то, что произошло в 1915 году, если даст возможность всем ученым, и если все архивы, которые, к сожалению, закрыты и недоступны для исследователей до сих пор, будут исследованы беспристрастно, то все выяснится. Таким образом, все получат свое по справедливости. Это неправда, что турки создают препятствия и запрещают пользоваться архивами. Я был в Стамбуле, посетил турецкие архивы, правда, были трудности, но с подобными трудностями я сталкиваюсь и в Италии. Турецкие архивы всегда были открыты всем. Вот специалисты из многих стран, от Японии до Грузии, от Кувейта до Италии, свободно работают здесь, без каких-либо препятствий. При обращении в архив я сразу могу просматривать каталог. Через 2-3 дня после получения разрешения я уже могу просматривать документы. Я легко и свободно могу проводить расследование. Когда приехали, тоже не было проблем. Турецкие архивы очень доступны, то есть так же, как наши. Среди работающих в османских архивах были также армянский историк Ара Сарафян, прибывший из Англии, и немецкий исследователь Хильмар Кайзер. Они приобрели микрофильмы, ксерокопии, тысячи документов. В Диаспоре имеются люди, которые непосредственно являются знаменосцами армянских претензий. Например, в Англии живет Арас Арафян, возглавляющий это дело. В Германии Хилмар Кайзер. Да, еще эти люди называли тему своих исследований прямо как геноцид армян. Им также представили все документы без каких-либо ограничений. Кроме того, Ара Саратян в течение двух лет своей работы получил от нас ксерокопии 3000 документов. Фильмер Кайзер Ж 5900 документов. Факты показывают, что османские архивы доступны всем. От английского телевидения BBC до армянского историка Ары Сарафяна. От немца Хильмара Кайзера до историка Александра Сафариана. Все желающие работали здесь и получили нужную им информацию документы. Тогда как в архивах Армении и других стран документы, связанные с армянами, недоступны. В Армении я не мог подступиться к архивам. Писал письма. Но мне даже не ответили. Никак не мог добиться ответа. Рад был бы, но не смог. Свои претензии о геноциде армяне основывают на телеграмме, приписываемой тогдашнему министру внутренних дел Талат Паше. Арам Антонян настаивает, что в документе, якобы найденном им в Алеппо, содержится приказ Талат Паши, в котором содержится фраза «покончите с армянами». Турецкие ученые доказали, что эта телеграмма, экспонируемая в музее геноцида в Армении, подделана и является фальсификацией. Выходит, что Мустафа Абдул-Халикбей, будущий губернатор Алеппо, подписал документ с приказом о геноциде еще до своего прибытия в Алеппо и вступления в должность. Это невозможно, ибо в то время он находился в Стамбуле, а в Алеппо был другой губернатор. В османских архивах имеются аутентичные документы, написанные этим губернатором и подписанные им в тот период. Вот как фальсифицируют историю. Кроме документов, были вымышлены и шифры. Не было такой практики, чтобы написанная от руки бумага была отправлена в Алеппо отправляли шифры, например, 125, за ним 364, затем 441 и тому подобное. Арам Антонян и люди из его круга знали, что в тот период Османское государство при переписке пользовалось шифрами, но они не знали, что в действительности значат эти засекреченные шифры. Вот и они выдумали от себя шифры и опубликовали их. У нас имеются книги тех лет с шифрами. В них ни разу не употребляются двузначные шифры типа 22, 41 и тому подобное, о которых говорят эти люди. Так вот, фальсификация начинается с вопроса о шифрах. Премьер-министр Османской империи Талат Паша был убит армянским террористом Техлеряном в Берлине, столице Германии, из-за приписанной ему поддельной телеграммы. Среди людей, близко знавших его, был и национальный герой Германии генерал Бронсарт Шеллендорф. В статье, опубликованной в газете Allgemeine Zeitung от 24 июля 1921 года, Шеллендорф подчеркивает, что обвинения, предъявленные Талат Паше, безосновательны. Англичане, французы, итальянцы и русские, оккупировавшие Османскую империю, не нашли в стамбульских архивах какой-либо документ, имеющий отношение к геноциду. В судах оккупационных сил судили 144 человека, обвиняемых в провоцировании геноцида против армян. Но суд нашел их невиновными и отпустил на свободу. Документы Высшего комиссариата Стамбула, хранящиеся в паблик-рикорсе, и донесения, отправленные лорду Керзену, тоже ясно показывают, что турки никакого геноцида против армян не совершали. Кроме того, столица Османской империи Стамбул была оккупирована англичанами и они вовсю копались в османских архивах. В английских компетентных лиц в США говорится, в наших архивах нет документов, на основе которых можно было бы обвинить их, документов, которые могли бы служить доказательствами, то есть доказательствами юридическими. Если в ваших архивах таковые имеются, то срочно пришлите нам. Но такие документы не нашлись и в американских архивах.